Здравствуйте, дорогие друзья! На связи, как всегда, Жуниров Павел, ваш психолог по тревожным расстройствам. Сегодня у нас очень такая короткая тема, это ответы на ваши вопросы. И тема у нас такая, то есть вернутся ли панические атаки после отмены антидепрессантов. Ну, вы здесь можете как бы подразумевать отмену успокоительных, отмену транквилизаторов, отмену антидепрессантов. И мы здесь говорим о том, что будет после этого, вернутся ли панические атаки. В первую очередь, если у вас были панические атаки, и вас они накрывали до приема препаратов, а когда возникли, ну, вы начали принимать препараты, хоп, и панические атаки прекратились, то высока вероятность, что они снова вернутся. Просто это может не произойти сходу сразу. Дело в том, что есть несколько этапов, на каких вы можете принимать препараты. И в зависимости от того, на каком вы этапе, это приведет либо к тому, что сразу они вернутся, либо постепенно, либо, в принципе, могут и не вернуться вообще. В первую очередь давайте определимся на первом этапе. Например, у вас был первый случай эпизодической панической атаки, после чего вы тут же испугались, сели на антидепрессанты, пропили курс пропили двухмесячный, трехмесячный курс антидепрессантов, и при этом у вас до этого не было никаких ярко выраженных проблем с тревогами, у вас просто на фоне стресса что-то произошло, и у вас случился приступ паники, вы решили не ждать, сразу же начать пить препараты. То, скорее всего, после того, как вы закончите курс антидепрессантов, у вас тревожность, во-первых, снизится, вы будете себя чувствовать достаточно нормально, это... Никаких после этих проблем не будет ни с тревогой, ни с паническими атаками, но постепенно дальше процесс повышения тревожности у вас будет продолжаться. Это может перерасти в невроз или тревожное расстройство в будущем, а может и не перерасти. Но в любом случае вряд ли вы столкнетесь с повторениями эпизодической одной какой-то панической атаки. Второе. Это уже более серьезно, когда, допустим, у вас панические атаки уже возникают с периодичностью. То есть у вас они периодически возникают, у вас уже есть повышенная тревожность, у вас уже есть проблемы различные, начинаются, например, проблемы со сном, но вы недолго находились в обостренном состоянии, тут же начали пить антидепрессанты, и потом, закончив курс, скорее всего, спустя несколько месяцев, может быть полгода, может быть год, вы снова вернетесь к тому состоянию, в котором вы пили, ну то есть в котором вы начали пить антидепрессанты. У вас через полгода, год или через несколько месяцев снова возникнут панические атаки, потому что они на самом деле не проработаны. Об этом я еще чуть позже проговорю. И третий этап – это когда у вас, э, вы начали прием препаратов на, в, в том состоянии, когда у вас уже несколько месяцев обостренное состояние в плане симптомов, проблем со сном, аппетитом, у вас периодически возникают панические атаки, есть фоновая ярко выраженная повышенная тревожность, и вы вот спустя несколько месяцев такого состояния начинаете пить антидепрессанты, ваше состояние не улучшается полностью, а всего лишь снижается, то скорее всего, как только вы перестаёте пить курс препаратов ваша тревожность станет еще выше проблемы все с симптоматикой вернутся с большей силой и панические атаки снова возобновятся почему так дело в том что пока вы пьете препараты ваша тревожность продолжает нарастать вы начинаете воспринимать все большее количество событий в жизни как опасных это приводит к повышению тревожности даже на фоне приема антидепрессантов поэтому как только вы их отмените у вас все снова с головой вас накроет вот, теперь, в чем смысл, почему вот именно так это будет происходить, и как же все-таки избавиться от панических атак вообще, чтобы даже после антидепрессантов они не появились. Дело в том, что панические атаки возникают только в случае, если вы воспринимаете свои симптомы страха как опасные за последствия, которые в данный момент могут произойти. Вот пока вы эти сами симптомы страха воспринимаете как... Как вы их воспринимаете? Как симптомы обморока, как симптомы инсульта, как симптомы сумасшествия. Пока вы так воспринимаете симптомы страха, а ведь это просто симптомы страха, это ваши вегетативные, естественные симптомы, вызванные выбросом адреналина. Но вы их воспринимаете как симптомы обморока, как симптомы, например, душья, как симптомы инсульта, инфаркта, как симптомы сумасшествия. И вот пока вы так их воспринимаете, у вас будут продолжаться панические атаки. Вам нужно убедиться, что эти симптомы ничего что иное, как симптомы страха, и поменять к ним ваше восприятие. В этом видео я не буду рассказывать, как именно это делается, потому что у меня много видео есть отдельные про панические атаки, про карточки восприятия. Вы можете посмотреть все это на моем канале. Но вот смысл заключается в том, что пока ваше восприятие симптомов страха не изменилось, у вас снова возникнут симптомы страха на фоне повышенной тревожности, и снова вы среагируете на них уже панической атакой, когда воспримите их как опасные. Поэтому... Главное здесь понять, на каком этапе вы находитесь. Но на каком бы этапе вы ни находились, ну разве что на первом, если у вас только возникла эта проблема и после антидепрессанта все прошло, вы можете никогда больше с этим не столкнуться. Но если у вас уже была ярко выраженная повышенная тревожность, симптомы, еще и проблемы со сном, то есть, чем больше набор проблем, и если вы приняли антидепрессанты, и они не убрали всю проблему целиком, а частично ее погасили, значит, вам уже пора работать над своим восприятием тех событий, которые вы воспринимаете как опасные, в том числе и с восприятием своих же симптомов. И вот если вы пока принимаете антидепрессанты, прорабатываете свою тревожность, прорабатываете восприятие симптомов страха, то тогда, когда вы перестанете их пить, то есть, например, курс заканчивается, либо вы снижаете сами дозировку, то когда у вас уходит препарат, у вас уже нет той тревожности, с которой изначально вам пришлось его принимать. Уже нет в соответствии с этим таких сильных симптомов. Вы уже самих симптомов не боитесь, потому что перестали их воспринимать как что-то опасное. И в результате у вас после приема препаратов, из-за того, что пока вы их принимали, вы работали над восприятием, Нету тревожности, нет симптомов, нету панических атак. Даже если у вас они были перед тем, как вы начали прием антидепрессантов. Вот так все просто, друзья. Поэтому пишите дальше свои вопросы. С удовольствием на них буду отвечать вам. Поэтому смело переходите в комментарии. Пишите свои вопросы. Потому что вопросов пишут много, но много вопросов, которые повторяются. И я, соответственно, не, мне не очень интересно снимать видео, а которые называются одинаково. Поэтому пишите свои какие-то интересные вопросы. И обязательно на эти вопросы. Если они для меня тоже интересны, я буду снимать свои видео. Спасибо большое. Большое. Всем пока.